Привет всем, меня зовут Андрей, я проходил тренинг, индивидуальный тренинг у Валеры. На тренинге пришел с целью научиться общению, ну, правильному общению, то есть э, избавиться от страха подхода к девушкам, найти девушку. Он также может развить свои коммуникативные навыки в общении с незнакомыми девушками. Сейчас моя уверенность на порядок выше, чем она была. Ну, уверенность именно в общении с девушками на порядок выше, чем она у меня была до индивидуального тренинга э -э вот, что касается обучения если можно так сказать время для занятий Валера в основном подбирал под меня что для меня было очень удобно э -э сами занятия состояли из теории и практики причем практики намного больше на занятиях я делал сумасшедшее для меня количество подходов ну, поначалу было немного некомфортно, чувствовал себя, но Валера меня мотивировал, и я, в принципе, делал подход, то есть что делал, что надо. В целом, в индивидуальном тренинге хочу сказать, что я доволен сегодня своими результатами, что в принципе, не может не радоваться, и благодарен Валере за оказанную помощь. Что касается вас, то хотел бы сказать, что если вы сейчас еще решаетесь, пойти сходить на тренинг, не сходить, уверяю вас, что вы ничего не потеряете, так как развитие всегда хорошо для человека, индивидуальный тренинг вам в этом поможет. Как писал один очень хороший писатель, что любой риск, любой, любые изменения начинаются с из принятия решения. А серьезное решение – это важный шаг на пути между прошлым и будущем. Так что, если вы хотите, чтобы в будущем у вас было хорошим, ну, именно мечтал девушка, которую вы мечтаете, делаете шаг вперед, можно сказать опрос и сходите на тебя. Спасибо.